Еще со стаканом воды буду стоять. Любимый, с 23 февраля тебя. Вот твой подарок. Ё, стриптизеры? Ты что? Смотри, меня не будет один, э, три дня. Вот, пока меня не будет, ты можешь делать все, что хочешь. С праздником. Пошли, пацаны. Девушка, если ваша душа такая же нежная, как и ваша грудь, то вы меня простите. А если у вас есть еще что-нибудь такое же твердое, как ваш локоть, то я в той комнате. Вау. Карина, а зачем тебе столько кроссовок? Они же все одинаковые. А зачем ты подписан на всех этих проституток в инстаграме? Они же все одинаковые. Очень хорошие кроссовки, пушка, яркие что, как там твой любимый поживает? Да в нем надо батарейки поменять. Привет, дорогие друзья. Ваня Карина на моем канале. Что? Че? А, ты про Женю? Да он нормально? Ау. Жень, подожди, мне некомфортно. Пусть эта девушка уйдет. Ну ты же сама сказала, что хочешь заняться этим при свете. Я имела в виду свет. А, -а, -а еще одну позвать? Дорогая. Ты выйдешь за меня? Да! Да! <смех> Тогда ложись спать. Тебе завтра с утра рано на работу. Виктор Степанович, все нормально. Я нашел замену, моя выйдет. Лера, это тебе подарок от нас? Да мне это не нужно, ребят. Я же говорила, что она просто жирная, а не беременная. Да нет, я беременна. Просто я это уже купила. Подружка, это можно поменять. Карин, а если Женя тебе изменит, он станет твоим бывшим? Нет. А каким? Усопшим. Руслан, вот цветочек, он какой? Ну, такой, знаешь, гладенький. Гладенький. А вот кактус, он какой? Ну, такой колючий. Колючий конечно. такой. Суть улавливаешь? Нет. Ну не будет у нас секс опять сегодня. Лера, Лера, смотри, я сумку за 60 косарей купила. Гарина, тут Женя пришел. Лера, Лера, ничего не купила, так обидно. Кариночка, знакомься, это Лера, она будет жить с нами. Баргаев-то совсем охренел? Блин, с мамой прокатывала. Да подождите, я ж беременна. Блин, сегодня так не выспалась. Что, бессонница? Нет, бессексница. В общем, подошли сфоткаться, я думаю, у ребят аллергия, они так опухли под ну, контролем все, дай, как... дай. Сух, покажи, что ты Это не, даже, не, страшно. не страшно. Быстрее, Карина. Короче, мой гараж меня позвал почилить. В общем, мы с будем там да, э, рофлики, флексить. Ну, главное, без кринжа. Батюшки мои, мама! дайте я удалю ваш тикток. Капец, это токсичная дождь. Ты посмотри, на неделю оставила ей телефон. Сегодня случилось страшное. Какая-то ненормальная фея пукнула мне в лицо. Я хочу сказать, чтобы другие феи понимали, что нельзя просто вот так вот пердеть людям в лицо. И всем пожелать доброго утра. Будьте неопёрданными. Криночка, ты где три года-то была? Мам, ну ты сама сказала прийти к 23. Да ты же время имела в виду. Криночка, а может отец по этому же принципу не возвращается, а? Да нет, мам, отца ты просто бесишь. А ну-ка, что она откуда пришла? Я хочу, чтобы ты довел меня до оргазма в публичном месте. Я могу. Ты самая лучшая певица. Ты самая талантливая актриса. Да. Ты блогер с лучшим контентом. Теперь я поняла, что такое долбиться в уши. Водички принеси. Мам, я в клуб. Никаких клубов до 18. -ти. Да блин. О, все, я пошла. Да куда? Да как куда? 18.01. Стой! Любимая, отпусти меня к Марине ночевать, я от моей подруги, ты знаешь, ничего не будет. Да, конечно, езжай. Да почему ты его отпускаешь, он же по-любому с ней спит? Да нет. Да почему ты так уверена? Да потому что с ней Калиночка, а какой у тебя тип характера? Ну я люблю творить всякую дичь! То есть ты экстраверт? Нет, я ху Любимый, привет! Карин, а ничего, что я здесь? Ой, вы такие одинаковые! Да, какие одинаковые? Он черный, я белый! У меня тоже маникюр был! Сначала черный, а потом белый! А ты хуй заметил! 2101, 2102, 2103. Карина, как ты так много приседаешь? Да я просто представляю, что сажусь на лицо бывшего. 2104, 2105. Иван, ты же обещал волшебный секс. А, ну да. Эксперта патрону рану, епта. Гребаный тиндер. Чего ты постоянно в закрытой одежде ходишь, а? Такая красивая девочка! Да мне Вера не позволяет. Серьезно? Ну да. Вера Степанна, мама моя. А! Здрасте! Я вот боюсь на самолете летать. А я на поезде. Почему? Ну ты представь, летающий поезд! Это же обосраться можно! Любимая, отпусти меня с ночёбкой, Кариня, Кариня. Добрый вечер. Сейчас. Смотри, какие ногти сегодня себе сделала. Я тоже сделала. Что, Что сделала? Мозги своему сегодня сделала. Дорогая, отпусти меня, Кариня, ночёбка. Ёб твой мать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Женя, почему тебя называют подкаблучником? Я не знаю. В данном случае ты кроссовочник Давай снимем с тобой романтичное видео. <сёк> давай. Я, я домой поеду. Женя, с каким животным ты меня ассоциируешь? Ты крыса. Да это я знаю. А с животным каким? <свеч> Кошечка, конечно. Кошечка, да? Да. Тут проблема. В общем, на муху нашлась управа. Оль, есть такие парни, которых я называю сторис. Это потому, что их хватает только на 15 секунд? Нет. Это потому, что они исчезают через 24 часа. А ты не дашь мне 8 тысяч? Конечно. У меня в кармане как раз 8 тысяч. Спасибо. Только не трать. Чё, опять срётесь? Привет, Привет, дочь. Карин, всего два. Ты же говорила, что ты любишь спорт. Если любишь, отпусти. Давай дело, не пизди. Ты убиваешь во мне философа. Я убиваю две жировые клетки. И нервные. Сколько сумк стоит, а? Да. Сколько сумк стоит? На наш канал, не забывай, скалык, лайк, сколько? Она там стояла майка, такая, я такая одинокая, пришла говорю, Калина, сколько сумк стоит? Она у меня одна такая. Сколько стоит? Я редко так делаю. Сколько стоит? А, сколько? От... Сколько сколько? Это видео можно? Yeah. Я поближу это можно? <свят> Muito bela oi, oi, oi, oi.